Итак, приобрел вот такой радиатор в коробочке. Там на всякий случай герметоз приобрел Дандил. И смотрим состояние радиатора. Как мы видим, как мы видим, вот состояние маленькое. Не новое, как будто бы, но это мелочи, я считаю, как бы. Вот это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 видимо, видимых проблем я не вижу, то есть все вроде бы как хорошо. Так, вот со светом наверное лучше будет. Вот так, так, так. По, вид, по внешнему виду все хорошо. Вот трубки в два ряда и в пластиковом корпусе. Так, снизу у нас никаких видимых трещин там или чего-то пока не видно, но все это покажется со временем. Так, монтажную вот эту ленту разъединил и смотрим заднюю часть. Задняя часть маленько поцелее, бумажка застряла,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 Ой, от АТ-171 Так, по пластику Какой-то портак Видать, еще при сборке Видно Радиатор еще не устанавливался Тут уже какая-то херня То есть, Чтобы Покупатель не думал, что это за начал я Так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 царапин или еще что-то, все целое. Но единственный нюанс это вот это вот. Да. Но это как бы не критично. Стоимость данного радиатора обошлась мне в 5300 рублей. Рванул он не в самый удачный момент. Трубка целая. Пластик довольно-таки нормальный. Жесткий.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 вот такой вот его номер. Engine. PL Transmission. То есть как бы. Тут даже АТ, автомат, хотя у меня механика. Ну это без разницы. Не столь критичный.